4 октября 1993 года на виду у мирового сообщества Ельцин и его обезумевшие поддельники расстреляли Верховный Совет России. С этого дня Россия погрузилась в тьму хаоса, грабежей, убийств и людского горя. Ельцинские так называемые «герои» октября 1993 года — руководители штурма Дома Советов. Непосредственно штурмом Дома Советов руководил министр обороны Павел Грачев. Ему помогал замминистра обороны генерал Кобец. Помощником у генерала Кобеца был генерал Волкогонов. По свидетельству Воронина, в разгар расстрела Белого дома он заявил ему по телефону. Ситуация изменилась, президент как верховный главнокомандующий подписал приказ министру обороны о штурме Дома Советов и взял всю ответственность на себя. Мы подавим путь любой ценой. Порядок в Москве будет наведен силами армии. Воинские части, участвовавшие в штурме и их командиры. 2-я гвардейская мотострелковая Таманская дивизия. Командир генерал-майор Евневич Валерий Геннадьевич. 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия. Командир генерал-майор Поляков Борис Николаевич. 27. Отдельная мотострелковая бригада. Теплый стан. Командир полковник Денисов Александр Николаевич. 106. Воздушно-десантная дивизия. Командир полковник Савилов Евгений Юрьевич. 16. Бригада спецназа. Командир полковник Тишин Евгений Васильевич. 216. Отдельный батальон спецназа. Командир подполковник Калыгин Виктор Дмитриевич занимавшийся подготовкой штурма. Наибольшую ретивость при подготовке штурма проявили следующие офицеры 106-й воздушно-десантной дивизии. Командир полка подполковник Игнатов, начальник штаба подполковник Истренко, командир батальона Хоменко, командир батальона капитан Сусукин, а также офицеры Тамманской дивизии, заместитель командира дивизии подполковник Межов. Командир полка подполковник Кадацкий. Командир полка подполковник Архипов. По дому советов стреляли из танков исполнители преступных приказов из 12-го танкового полка 4-й Кантемировской танковой дивизии, составившие, внимание, добровольческие экипажи. Заместитель командира танкового батальона майор Петраков заместитель командира танкового батальона майор Брулевич, командир батальона майор Рудой, командир разведывательного батальона подполковник Ермолин, командир танкового батальона майор Серебряков, заместитель командира мотострелкового батальона капитан Масленников, командир разведывательной роты капитан Башмаков, старший лейтенант Русаков, как были оплачены убийцы. Офицерам-участникам штурма Дома Советов в качестве вознаграждения было выплачено по 5 миллионов рублей, на тот момент приблизительно 4200 долларов каждому. ОМОНовцам выдавалось дважды по 200 тысяч рублей, приблизительно 330 долларов. Рядовые получили по 100 тысяч рублей и так далее. Всего же на поощрение особо отличившихся подонков было затрачено, судя по всему, не менее 11 миллиардов рублей, на тот момент около 9 миллионов долларов. Такая сумма была вывезена с фабрики госзнака и пропала. В то время курс доллара был 1200 рублей. Вглядитесь в лица этих безумцев. Они убивали людей в Москве в октябре 1993 года в угоду запада. Народ дал им все, погоны. Положение и самое главное право защищать страну. Они могли бы стать славными сынами Отечества, но они изменили присяги и стали предателями и убийцами. Ельцин Играчев Министр внутренних дел Ерин Командир подразделения «Витязь» Лысюк Беляев, начальник штаба 119-го гвардейского парашютно-десантного полка, 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Евневич, с 1992 по 1995 год, командир гвардейской моторстрелковой Тамманской дивизии Московского военного округа. В октябре 1993 -го года участвовал в разгоне Верховного Совета Российской Федерации, его дивизия расстреливала здание Белого дома. Николай Игнатов убивал русских людей в звании подполковника, генерал-лейтенант, заместитель командующего ВДВ. Константин Кобес с сентября 1992 -го года главный военный инспектор Вооруженных сил Российской Федерации, по совместительству главный подстрекатель силового применения. Куликов. Генерал-лейтенант, командующий ВВ МВД России. Клинцевич. Непосредственно лично расстреливал безоружных людей. Полковник Савилов Евгений Юрьевич. 106-я воздушно-десантная дивизия.